Технологии генерации противостояния в исламском мире перенесены Западом на православное пространство. Наверняка великие умы Запада задались вопросом: а зачем нужны были крестовые походы, которые, кстати, были проиграны против исламского мира и православного пространства, когда можно сделать так, чтобы они уничтожали сами себя? Сегодня мы наблюдаем за Неокрестовыми походами Запада против исламского мира и православного пространства. Об этом сказал азербайджанский ученый Кемран Рустамов. В предыдущей статье мы уже писали о том, кто и как дал толчок крестовым походам, и приводили примеры из цитат папы римского Урбана II. Речь папы прерывалась возгласами слушателей, так хочет Бог. Слушатели, вдохновленные такой речью, поклялись освободить гроб Господен от мусульман. Пожелавшие пойти в поход, пришили к одежде красный крест. На это дело, Урбан II даже пожертвовал свою сутану. Отсюда и произошло название крестоносцы. Папа также разослал письма наиболее влиятельным правителям Европы, призывая их выступить на борьбу с мусульманами. Его призывы были услышаны, ведь европейские князья и феодалы средней руки были заинтересованы в завоевании земель и трофеев за морем, и обещании искупления грехов. Стало идеальным оправданием начала войны с мусульманами. Так речь Папы, привела к началу нового этапа европейской истории, эпохи крестовых походов. Сейчас же все гораздо скрыто и завуалировано. Мы наблюдаем за большой политической игрой. В настоящее время вышеуказанная технология, успешно используется в неокрестовом походе, то есть мусульманские страны воюют между собой. Между тем Запад и сам, где это возможно, вносят хаос в мусульманские страны, разрушая их, превращая в бойню между созданными террористическими организациями и с трудом защищающими свою государственность законными гособразованиями. Вы только представьте, от рук искусственно созданных Западом исламских террористических организаций больше всего пострадали сами же мусульмане. То же самое делается в славянском мире, когда хорваты воюют против сербов, русские против украинцев. А при необходимости можно было безнаказанно задавить сильную Сербию, бомбить, разрушать, принуждать к подчинению. Теперь задействован мощный межправославный конфликт. Это уже трагедия. Межнациональное противостояние вместе с межрелигиозной нетерпимостью приведет к полному разрушению славяно-православного пространства со страшными последствиями для всей Европы и мира, подчеркнул ученый. Противостоять этому глобальному неокрестовому походу, можно лишь объединившись. Давайте вспомним высказывание Владимира Путина относительно сближения православного и исламского миров, ислам является ярким элементом российского культурного кода. Или из его недавнего выступления, где он процитировал Коран, «Вспомните милость Аллаха». Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями. Необходимо объединиться исламскому и православному миру, не для того, чтобы спасти только мусульман или православных, а ради спасения всего мира, в том числе и Запада, от страшной катастрофы. Лидеры держав должны осознавать глобальность этой проблемы и пойти на сближение и этот процесс идет. Прекрасным примером могут служить совместные действия православной России, Суницкой Турции и шиитского Ирана в Сирии. Только так, можно противостоять неокрестовому походу и спасти человечество, сказал Камран Рустамов.